Пресс-конференция у нас с инициаторами проекта для сессии Харьковского городского совета по территориальной обороны города, ну и примутые харьковские депутаты проектное решение за основу своего голосования. У нас сегодня Дмитрий Тетюнов, координатор форума а, народного действия, а, Виктория Черевкова, член правления партии Демальянс, Надежда Савинская, представитель Демократического альянса, ну и Сергей Сыч, активист общественной, общественного штаба обороны. Виктория, первое слово вам. Что это за проект, как он образовался, mm -hmm. и, я так понимаю, это все-таки вентиляция нескольких таких инвесторий. Mm -hmm. а, дуже дякую, Друзья, за... трошки на несколько месяцев назад, чему, власне кажучи, не зважаючи на все наше дуже відкрите ставлення до діяльності міської влади в последние годы, мы пошли на конструктивную дорогу переговоров с ними, потому что очень много критичных событий происходило, Останні місяці місяць, багато подій, які розхитували ситуацію. Ми розуміли, що наша участь в этом також має бути більш конструктивною, і замість того, щоб голосно кричати, що всі неправі і всі роблять не так, ми вирішили йти назустріч свідомо і пропонувати все ж таки проекти о про те, як це має бути нашу думку, для того, щоб частково полегшувати роботу дебати міської ради, для того, щоб думка наша була была і и тому що всі не праві це вже не працює. А давайте подумаємо над цим. Такие подходы могут работать. И мы собрали в первую очередь опыт, провідний опыт разных мест України. Мы дивились, как там работают те подходы, что мы хотим запропоновать. Поэтому мои коллеги сейчас немного больше расскажут, какие конкретно кейсы мы запропоновали в міській раде как такой тест на способность работать с теми, кто находится по ту сторону дверей от них. Мы говорили с ними про изменения до регламенту, про тему, которая пересеченному харкевянам может стать достаточно незрозумимою, бюрократичною, нудною, но насправді на самом деле, давала можливість нам кому контролировать, как я наводжу этот пример, почему именно 6 мільйонів гривень выделяется на дом для жирафа, сколько грошей выделяется на школу в нашем районе чи на детский А Поэтому эти изменения давали нам возможность сделать деятельность тех, кто не хочет ее открывать, хотя бы трохи более открытой. Про реакцію розкажуть мої колеги. Так само потім ми перейшли на наступну тему, яка є надзвичайно болючою для кожного харків'яна, як для міста, яке на кордоні з державою-огресором. Ми запропонували місту проєкт рішення про внесення змін до проєкту заходів по обороноздатності нашого міста. Це також був Досвід провідних історій успіху України про те, як на це реагують наші представники влади. Також колеги розкажуть більше, і тому це ж таки більше до прикладів. Більше до того, як це відбувалося або як це не відбувалось протягом останніх місяців, я прошу про спробу відкрити міську раду, трохи більше розповісти на дії все відкрити інформаційні так розумію. Відкрити я би сказала навіть відкрити в прямому сенсі цього слова відкрити двері. Доброго дня всім, Значить, відкрити міську раду. Цей процес почався ще в грудні місяці. Харківська громадськість, в тому числі політична партія «Демальянс» захотіли потрапити на сесію міської ради. Це регламентується Конституцією України, це регламентується законами про місцеве самоврядування, регламентами Харківської міської ради і так далі, і так далі. Але на жаль, тоді потрапитися не вдалося. В прямому сенсі цього слова міська рада закрита для громади Харкова. Е, вийшло, що декілька створилося декілька конфліктних ситуацій, причому конфліктних і з фізичної точки зору, декілька сесій стали такою точкою напруги в місті, в місті прифронтовому, де не можна допускати конфліктності. Відповідно. Демальянс э, запропонував такую инициативу оновить регламент сгодом діючего законодавства, потому что, действительно, он не отвечал закону про доступ до публичной информации и так далее. Мы запропонували свой проект регламенту. Я с собой взяла табличку, которую нам уже э, на одной из рабочих групп запропонувала Харьковская міська рада. Тут есть редакция, которую пропонував Демальянс, и есть редакция, которую Харківська Харьковская рада. Так вот тут... Э, таким жирным шрифтом выделено те, что мы хотим изменить, фактично. И все эти і и пропозиции, которые мы хотели изменить, пропозиції Пропозиции ради не видообразовались, то есть они их не, не, не приняли. Єдина, єдина поправка, которую они внесли, вагома единственная поправка, это 24 часа подання пропозиции за 24 часа подання дозвола на відвідування, сесії сессии ради, Плюс Змога громадськості, якщо вона не потрапляє до зали, до сесійни безпосередньо, відвідувати сесію міської ради в прямому ефірі в будівлю міської ради в інших запропонованих для цього спеціальних приміщеннях. Всі інші пункти, на які я хочу зараз наголосити, вони були дійсно ще жорсткіше, регламентують відвідування міської ради. Наприклад, дуже дратує те, що Безпосередньо сам мэр, Надя Адольфович Кернес говорить про те, что он хочет чути каждого, он свертается к каждому харьковянином и так далее, и так далее. И тут же в этом регламенте не позволяют громадскости, которая присутствует на сессии, не позволяют выступать. То есть выступил не передбачено. а на последней сессии ми́ский голова в устном информировании сказал про то, что так как вы сюда ходите незрозуміло для чего, краще ходіть на профильные комісії, значить, то я буду взагалі від громадськості давати лише до трьох хвилин одній людині слово. В пункті різному. Прошу зауважити, що пункт різний це останній пункт в порядку денному. Тобто повпливати громадськість на конкретні прийняття рішень не може. Ніяким чином, тому що її, її виступ, щоб почули депутати, і в пункті різному, после того, як сессия вже завершується. И теперь я тронулся питання постійних о Гірше комиссиях. того, что подала еще один, рада подала еще один проект, в котором она жестко регламентирует відвідування постійних комиссий міської ради. То есть они постоянно заявляли про том, что мы не ходим и не работаем в постійних комиссиях, что громадськість не интересуется жизнью постійних комиссий. Теперь они регламентуют жесткость, чтобы общественность не могла туда потребовать. Такими вещами, что если примещения не пристосоване и так далее, и так далее. А если честно, тот, кто был на комиссиях постійних, он знает, что приміщення там небольшие, то есть они не, не вмещают дійсно великую толькность людей. Але это фактически физически унеможливлює відвідування. Е, про выступы я хотела сказать и наголосить, что реально возможности не нет. І дуже важлива річ, на, на мій погляд, це суперечить Конституції України, в кожному майже пункті було включено така річ, як відвідування, відвідування сесії міської ради громад, значить, зараз скажу, членами територіальної громади міста Харкова. Почему? Потому что юридический отдел ради говорит про том, что только член территориальной громады имеет право на местное самоуправление. Так є за Конституцией. Но мы говорим о том, что это фактично порушення прав и свобод на право на реализацию права, если ты живешь, присутся в Харкове. И они в регламенте тут регламентируют, что член территориальной громады, по отдельным пунктам воно, Член територіальної громади – це той, хто має паспорт громадянина України з постійною пропискою в місті Харків. З постійним місцем реєстрації. Ну, це, на, на мій погляд, унеможливлює участь тих, хто зараз таких у нас дуже багато, внутрішньопереміщених осіб, які не мають реєстрації в місті і так далі, але проживають, беруть участь у житті діяльності міста, Впливати якось на ситуацию в То Тобто, фактично, підсумовуючи цей проект по регламенту по відкритю великої, широкої компанії, по відкриттю міської ради взагалі, я хочу сказати про те, що ось це, це імітація того, що нас хочуть почути. Фактично, жоден з наших пунктів не був почутий для того, щоб дійсно выстроить конструктивний діалог. Тому я відкрито заявляю, що міська, міська рада не хоче йти на конструктивні речі, вона лише імітує ці Дякую. І Дякую. Дякую. Чи почув кожного міський голова та міська рада, коли ми говоримо про оборону міста? Я вам прошу розказати наших колег, які з боку громадськості, як ніхто інший, знаються на цих питаннях и первым инициатором разработки проекта, который выходил из Минской Рады, который пройдет Тюнник, первым еще раз скажет, что было сделано с этого привода. Да, маленькая предыстория. Общественными организациями и другими организациями, такими как Альянс, Форум народного действия, Общественный штаб обороны, Гражданский комитет и другими активистами, вековчанами, был разработан проект решения, об утверждении программных мероприятий обеспечения обороноспособности и территориальной обороны города Харькова на 2015-2020 годы. Использовался опыт многих городов, которые уже в других городах прейдены, где не такая уж опасная ситуация, как в нашем городе. Подобные программы были приняты еще в 2014 году. Например, город Винница, Тернополь, Черкассы, Киев, Львов, Днепропетровский другие города. Данным проектом Решение мы предлагаем сделать следующий пункт, выделить деньги из городского бюджета, из резервного фонда до 50,5 миллионов гривен в целом на реализацию данной программы в этом году. Следующий пункт Организация видеонаблюдения мест массового скопления людей, а также других мест на более вероятного совершения туристических актов. Курсы первой медицинской помощи в экстренной ситуации для населения города Харькова. Реабилитация и социальная адаптация участников антитеррористической операции. Создание на базе действующих воинских частей и подразделения МД, военно-патриотических кружков с целью получения молодежи на навыках безопасного поведения в условиях военной и террористической угрозы. Пятый пункт. Создание общественных формирований по охране общественного порядка совместно с органами недели в городе Хайкера. Шестой пункт – восстановление клуба и других укрытий в городе Хайкера. Седьмой – проведение учебных тревог и эвакуации на предприятиях и организациях всех форм собственности в городе Хайкера. Восьмой пункт – расходы на материально-техническое обеспечение подразделения МВД, СБУ, воинских частей, участвующих в обеспечении порядка обеспечении общественного порядка на территории города Хайкера. Девятый пункт – компенсация 100% за коммунальные услуги работникам милиции и ваннослужащим, которые защищали независимость суверенитета и территориальную целостность Украины принимали непосредственное участие в антитеррористической операции для тех, кто на территории Крым проживает. И десятый пункт – материальная помощь работникам милиции ранение и ваннослужащим, получившим ранения и травмы во время несения службы в связи, в связи с защитой независимости суверенитета и территориальной целостности Украины. То есть 10 пунктов, мы предлагаем выделение денег из городского бюджета, в данном на решения рассчитан проект решения на его действие на 6 лет. Плюс предусматриваем, если будут возможность привлечь средства спонсоров, задействовать спонсоров. Вот. Главный аргумент, который использовала городская власть, в частности, на городе, почему не принимать, например, было предложение 2% от целом бюджета городского совета отправить города отправить на оборону, потому что город не имеет никакого отношения к обороне, пусть этим занимаются силовики, а мы будем садить цветы и убирать дороги, это к нам не относится. Но, как видим, другие города еще год назад, уже год прошел с тех пор, как приняли подобные программы, они действуют, действуют довольно успешно. Ну и кроме того, как уже отмечалось, что городская власть критикует общественность в основном в том, что никаких конструктивных решений, только требования и вот конструктивное решение. Демальянс представляет рекламу, конструктивное решение. Мы, мы хотели бы просто описать еще, какая работа вот была, это описывает открытость городского совета, какая работа была проведена с депутатским корпусом. Мы подали данный проект решения на все комиссии, главные комиссии для рассмотрения. И на комиссиях еще будет поднимать данный вопрос. Обратились уже более чем 60 депутатам Харьковского городского совета для того, чтобы они поддержали данный проект решения на сессии, предложили свои поправки, если видят в этом необходимость, и проголосовали за данный проект решения. Вот. Просто вот, даже если говорить про открытость, два слова. Ну, наверное, немножко позже, сейчас еще Сергей Сыч может про оборону чуть-чуть, а потом не про открытость. Что на входе, просто когда шли данной программы по депутатам, что открыли для себя в плане открытости? Шучу. Шучу. Шучу. Шучу. Шучу. Вот, Сергей Сыч, активист общественного штаба обороны, я понимаю, принимал участие тоже в запутании. Ну, да, ну что можно добавить? Во-первых, была общественность в городе Харькова. То есть а, самая громадский, да. Которую якобы защищают, представляют интересы в совета некоторые депутаты, включая нашего мэра, подготовилась и сделала за них их работу. Да? То есть это не то, что там дайте нам денег на что-нибудь. Это серьезная продуманная работа, многое из этого уже сделано в практическом плане, поэтому этом дали сами. Вот мы платим налоги, вот наш мэр, вот наш ну, горсовет, совет, сказал, горсовет. Мы граждане города Украины. Мы громадскийся. Давайте наше предложение. Помогите нам. Заметьте, да? Помогите нам. Не сделайте за нас, а помогите нам. Вот мы сделали эту работу, ребята написали документы, предложили. Что мы имеем в виду в итоге? Это никому не нужно, да? Вот так. Да. Вот это акционерное общество Ворсовет, закрытое во по внесем, они считают, что это никому не нужно. Если эти господа, Имеет информацию стопроцентно что войны не будет, да? к нам никто не придет, пусть об этом расскажут. А ее и нет. Ну, конечно. Сергей, можете подробно рассказать об Общественном штабе обороны, что это? Общественный штаб обороны – это, а? скажем так, общность, организации, которые объединились со мной по простой целью. Защитить себя, свои семьи, свой город, свои жизни. Ну, вот врагов. Да, врагами мы сейчас можем называть Российскую империю, ну, извините, Российскую федерацию. Вот. Другие деструктивные элементы с Донбасса. А, то есть, учитывая, ну, знаете, как, если мы видим, что нас никто не защищает, мы пытаемся защититься сами. Мы сказали, что многое из программ уже сделано вами самими. Не могли бы хотя бы несколько примеров? Да, безусловно. Во-первых, ну, назов... Начнем с того, что, общаясь с нашими коллегами, да, с гражданами выяснили, что сейчас большой спрос на медицинскую подготовку. Особенно вот у наших прекрасных женщин, которые стояли с нами на Майдане, защищали Харьков и Украину от сепаратистов. Мы сами договорились, разработали программу, нашли инструкторов. и вот в сотрудничестве с госпиталем МВД на их территории уже провели вот за последний месяц дай бог не помню, 7 или 8 обучающих а, дней, да, наверное, таким образом. То есть каждая программа, и, соответственно, расширяется. То есть это свободный доступ. Кто хочет, те приходят. Тем, кому достаточно, они прошли там, ну, в среднем около 100 человек посещало эти курсы. Там каждую программу где-то больше, где-то меньше, кто-то что-то знает. Ну, вот, вы, образно говоря, таким образом, на сегодняшний момент мы имеем приблизительно 300 человек, которые могут оказать медицинскую помощь в любых чрезвычайных ситуациях, даже не говоря о войне. Это нас. А другие моменты, ну, наверное, не о всем можно говорить, это, ну, это подразделение самообороны в прямом смысле. Ни для кого не будет ни секрета. Люди, видят, что нас не могут защитить, мы пытаемся защититься сами. Вы имеете в виду подготовку? Так точно, это военная тактическая подготовка. Начиная от азов для тех, кто никогда не ходил, и повышение квалификации для тех, кто когда-то был в армии, в милиции, еще где-то. Это системная работа? Да, это, это системная работа. Мы сами находим своих инструкторов, как правило это люди с боевым опытом, до нынешних инструктора мы используем самое передовые знания в этой области. И один маленький момент, мы сами себе покупаем ну, официально, да... Да, безусловно. То есть мы понимаем, что нас государство, в данном случае мэрия, не может на 100% защитить. Поэтому мы сами, в нынешние кризисные времена, сами покупаем оружие. Для самозащиты себя. Потенциально вы понимаете, кем координироваться есть? Есть связи, но на областном уровне, с областными структурами, украинскими, про городские, мы не говорим здесь ничего. То есть их нет. Это люди вот вот замечательный пример, да, который нечего не делает и делал, делал, делал какую-то работу и.. Скажите, программы по другим городам, какие-то суммы, то есть вот да, Надо по цифрам, да. Вот, например, если говорить про. Я вам только вот один пример приведу по потому... Киеве на компенсацию, ну если говорить на компенсацию, просто разбирал по в Киеве приняли. Предложение именно компенсация 100% для э, тех, кто участвовал в боевых действиях. Смотрите, но ну, это не э, это, это, оборона, это, это другие статистики. <свеч> нет. Есть, нет кто... по, есть, кто, кто, кто, должна Смотрите, в Киеве принимал, и в Киеве, Ну про Киеве привести я, я пример только по коммунальным услугам, то есть там, например, по цифрам, там 3,5 тысячи человек уже на данный момент имеют достоверение общественных боевых действий. Для них они зарезервировали 8 миллионов гривен для того, чтобы компенсировать им и их семьям оплату коммунальных услуг. Вот это по Киеву. 8 миллионов зарезервировали, выделили и 2 миллиона как резерв. По нашей программе мы предлагаем 10 миллионов, хотя на данный момент у нас есть информация, что 1700 военнослужащих в Харькове именно уже имеют удостоверение на в своих действий, но Будут еще, еще мобилизируются и будут еще, потому что они когда в процессе получаются. Стоп, журналисты. Пошло уточнение, почему этот пункт не был предложен облсовету э, на прошлой неделе, когда они предлагали программу? Обл совет уже принял э, почему не был? программу территориальной обороны для, для области. Не территориальной обороны, а э, поддержки бойцам, которые. Этот пункт включен. Да нет ну, ну, денег. Социальные программы помощи, прости, Павел, не, вообще не имеют отношения к обороне. Это другое, это социальные программы. Пособия, компенсации, это другая статья. Да, да. Я, я прошу прощения, вопрос, что время уходит. Вот, Сергей, скорее всего, к вам. Вы, по-моему, больше специалист. Вот когда разрабатывались программы обороны? Ну, кроме обучения навыкам пользования оружием, э, именно оборона города как военного объекта, когда разрабатывался. Использовался ли опыт э, иностранный, Ну, я имею в виду опыт защиты городов э, из стран бывшей Югославии, израильский опыт защиты городов от внешней агрессии. И э, использовался ли опыт, ну вы уже коснулись, если можно чуть расширить, украинских специалистов которые именно специалисты в области обороны городов как военных объектов mm -hmm. у нас такие специалисты в общем то если я не ошибаюсь есть хотя их и немного ну, спасибо хороший вопрос спасибо плохих интересов извините да. господа если говорить о специалистах в украине об обороны да, то мы очень долго живем в мире у нас таких специалистов реально нет ну, Те, кто имеет опыт зарубежных Специалистов даже зарубежного опыта у нас тоже таких нет, потому что наши военнослужащие, которые да, официально были защиту Украины, да, ну и, скажем, в том числе как субъекта города, стратегического объекта, они не имеют такого опыта. Бабочек. Те же самые господа, которые, товарищи, служили в Афганистане, в агрегатурные миссии, в Ираке и так далее, и так далее. Там нет а, не не не не не офицеров командного состава, которые бы представляли картину целиком. Есть бойцы, которые могут там, обеспечить офицера укрепрайон размером нескольких кварталов. Да. Это тактическая задача. Речь идет о стратегической задаче. Специалисты такого уровня Но самое интересное, на наш взгляд, Здесь нет ничего тому, чему нельзя сделать. После вот, логика, а, нормальные принципы самовыживания, да, самозащиты и, в принципе, какой-то объем. Если говорить о городе Харькове, это достаточно специфично с точки зрения его обороны. Большая протяженность, большой объем, равнинные м -м, подходы, да, ну, в том числе и леса. А, мы понимаем, с какой стороны может прийти наш противник. И в принципе, в принципе, по большому счету, в это достаточно большая такая близкая крепость. Это реально. Да? А, при наличии мобильных рук, стрелков, снайпера, грамотометщиков, из него можно превратить ну, в грозный В три порядка. Одна проблема. Если бы этим системно занимались, если бы были подготовлены а, вот эти вот отряды территориальной обороны, да, те же рокты, которые говорят уже больше года, да, но не чертать, что в Харькове не делается. Кстати, претензии к областным тоже. На бумажке все красиво написано, покажите. Технические средства обороны. Технические обороны. средства, обороны. да. Много ли человек э, со своим там, купленным боекомплектом 300-400 патронов, да, с логу сможет продержаться. Есть, инженерное сооружение а инженерные сооружения обороны? У нас, как общественности, нет никаких возможностей делать самостоятельные вещи. Даже если бы я хотел сделать ЕЖИ или там вот наши коллеги, или какой-то завод с функцией, которые сделали бы тоже налобов ЕЖИ, ну это был бы такой скандал, если бы мы их где-то поставили. Нас бы самими первыми и арестовали. Здесь Спасибо. является конфликт. Спасибо за Да, извините. Именность. Валерий Буэль. Валерий Буэль. Вы сказали, что вы обратились к порядка 60 депутатам. А ко мне вы обращались? Да, через Facebook. Через Facebook смотрите, почему я задал этот вопрос. Я очень благодарен вам за вот, эту, за вот этот ваш труд. Но я вам могу сказать, зная юридические службы господина Кернса, я вам могу вам сказать, что вам это вернут, и это пойдет не дальше, чем юридические отделы, они будут искать, все, вот это. Верно. Они будут искать все возможные способы для того, чтобы вам развернуть. Даже в чем, я вам объясню. Я читаю первое, мне попал ваш документ. Я читаю сразу, сразу первое. Выгонавцы. Департамент коммунального господарства Харьковской Минской Рады. В МВС Харьковской области, ОСБУ в Харьковской области какое имеет отношение ОСБУ Харьковской области и ОМВС Харьковской области городского городскому союзию, он сразу же начнут, вы получите на вот это письмо, на вот этот ваш проект, вы получите раза в два больше отписку а, от департамента юридического, который возглавляет Кавалин. Почему? Потому что цифры, которые здесь, 15 миллионов на а, видео, видео они вам сразу скажут, где вы взяли эти деньги, 15 цифра, откуда эта цифра. Она обоснована, чем? количество в камере. это изученный материал. Поэтому я вам, как депутат, рекомендую это доработать возможность депутатам с юристами. с юристами, которые имеют отношение к государству, Для того, чтобы мы с вами здесь не получили в итоге очередной пшик и больше ничего. Поэтому я, как говорится, протягиваю вам руку помощи и предлагаю, чтобы это все-таки доработали мы и отправили туда э, реальный документ, который им будет трудно вернуть вам обратно. Спасибо. Ну, по хорошее предложение. Хорошее предложение. Для начала только... обратитесь в горсовет, чтобы они согласовали со службой полет, контроля за полетами полет э, дронов над Бобруйском. Знаете, что служба это? Полетов, запрещен подъем над городом Харьковом любых летательных аппаратов выше, чем высоко 24-этажного дома. Да, вот. Как вы собираетесь контролировать территорию, если вы это не через Горсовет со службы полетов не решите? Просто для примера, я Специалистов вот... приглашайте. Мое обращение, депутатам Горсовета, обращение к Ермсу и Новому о признании России, о поддержании, вы знаете, чего, о признании России агрессоров, я уже получаю вторую отписку, вот сегодня я отправил очередное, причем отписка не о чем. Чтобы вы не получили то же самое, давайте э, как бы будем работать э, четко. И для этого я рекомендую вам еще связаться с Розинским Анатолием депутатом Госсовета, который является юристом. Для того, чтобы отработать таким образом, чтобы у них, знаете, они над моим запросом очень долго трудились, почти месяц чтобы отказать. Вот чтобы они здесь тоже очень долго трудились, но в итоге не дали э, нет или дали нет нам ответа, чтобы мы понимали, и мы тогда до общественности донесли, что Кермас и Фони хотят э, оборонять город. Спра справа в том, что, пане э, ситуация такая, что за, э, мы уже проводили майже месяц тому, там, три там тридневным тому, мы проводили пресс-конференцию заявляли, зверталися до специалистов, проекты, решения и так далее. Программу надсилали всем громадским организациям еще на этапе до пресс-конференции. На этапе, когда мы ее презентували, первый раз, это было 17, если хлопцы меня не поправят, 17-го травня, ой, вибачте, березня, мы презентировали эту программу. Насправді, смотрели багато людей, ситуация в тому, что, знаете, у нас много кто Говорить, замечания там и так далее. Але, справа в том, что довести до такого критичного момента, да, довести до того, чтобы это конкретно все принять, да, узгодити узгодить и запропоновать действительно думку специалистов. Ну, чему-то мы говорили про месяц, и вот эта думка специалистов, ей какая. Сейчас новые очень важливо наступне. Мы не хотим и не будем работать документы досконально настолько, чтобы было ваще міській РАДИ сказать «НИ». Мы не собираемся его делать. Я поважаю час своих коллег и их усилия, Свои также. Вопрос в том, что делать для того, чтобы МИСКИЙ РАДИ начали міським головою документы таки розглядала, а не шукала причины, почему их не розглянути. Через самое главное, кто собрался для того, чтобы поговорить, что робити, как вже уже і и что мы можем щоб чтобы не працювати на їх юридичний департамент. І це питання важливе принципово. У кожного з нас є своє бачення, що ми маємо робити для того, щоб, щоб якийсь період в Харкові міська рада чула про чтобы щоб вони почули кожного не тільки на своїх транспаратах, щоб вони почули кожного у справі. Для того, чтобы зусилля громадськості, которые робит частково работу за них, были сприйняты, були опрацьовані, а не лягли стопкою Скажите, пожалуйста, после того, как, предположим, принято будет ваше предложение, сколько нужно времени на разворачивание эффективной работы? Вот приняли и через сколько времени в Харькове эффективно территориального оборона? Секундочку. Приблизительно. На ваш да, пункты программы, когда сматривают первые же этап до конца года. То, если ее старт, то... Но, но... Но это долго, просто... но это, это реальный старт. У многих пунктів. это просто старт реализации. М -м -м -м. Это даже не выполнение плана. Это просто для того, чтобы запустить процесс. И мы должны понимать, что там речи прописаны, которые не делаются за один день или один день. Снова, друзья, но чтобы эти, мы эти, не поменяли понятия, это... когда мы говорим о том, что программа обороноздатности места, в природе которого мы можем радиться с фаховцами, но ну, особенно так с Ягославией. Сейчас была подготовлена программа окремих заходів, которые які наиболее оперативно и реально можно втілювати. Я договорю. А, Все мы знаем, что даже программа эвакуации харкевьян из места существует. Про якість її ее ми мы на прошлой конференции с коллегами говорили. Не Мы не должны делать всю работу за величезный штат силовики, за величезный штат э, людей, что ухвалят вечно в этом городе. Мы говорим о том, что есть частково в межах компетенції громады в том числе. Но я думаю, что в городе, за рахунок наших замоподатков, мы отримуємо величезну кількість людей, которые в день и ночь мали все эти годы працювати над программой реальной обороноздатності нашего города. Смотрите маленькую реплику, Виктория. Да. Во время Второй мировой войны угу. оборону Харькова организовали за 10 дней. Это угу. так, историческая справочка. Угу. Так. Вот первый раз, когда это да. очень угу. Смотрите, я вам говорю с точки зрения практика, а не с точки зрения теоретика. Вот Я согласен абсолютно с Сергеем. Надежда только что говорила о том, как какие споры вокруг, вокруг рекламы. Поймите, вы все правильно делаете, абсолютно правильно. Но никто не будет за вас доделать. Я вам еще раз повторяю, никто, они будут искать повода. повода. А там поводов я вижу, очень много, для того, чтобы вообще ничего не изучать. А сразу же с первой строчки вам отказать. Потому, потому что документ подан некомпетентен. Поэтому я вам всего-навсего, как практик, который работает давно уже с компанией ЕПИКО я вам говорю, что нужно делать документ для того, чтобы им было трудно, скажем так, чему-то придраться. Я не понимаю, что его надо изучать и работать. И величезный штаб виконавчого комитета, который должен доопрацовывать все эти документы, всім этим займатися, який отримує заработную плату из наших да. податків. Моя фактически отримать готовый документ от нас. Спасибо за вашу думку, можно бороться с насыдками, но я думаю, что мы будем бороться еще и с причинами этой осени. Назовем вот их сегодня словом, пока мы увидим явные сайты, банки. Совершенно. Спасибо, ребята, у вас Спасибо. Спасибо. Вот скажите, принято, вот программа, Вот Программа вообще больше открыто, гораздо чем для На самом деле, мы не поддерживаем представителей похода маленького телевизора. То есть это, это как раз Вот я, я знаю,